Терморегулятор Pulse Automatic с PT20N2. То есть данный терморегулятор работает в температурном режиме от минус 55 до 125 градусов Цельсия. Максимальный ток нагрузки 10 А, максимальная мощность 2 КВт. Основные монтажные размеры 125 на 90 на 64 мм. Длина соединительного кабеля и датчика 1,5 метра. Вот он температурный дистерезис от 1,1 до 30 градусов Цельсия и потребляемая мощность не более 1 Вт. Итак, чтобы включить или выключить данное устройство, необходимо нажать однократно и удерживать клавишу «плюс». Последующее нажатие его включат. При однократном нажатии клавиши «минус» на дисплее отобразится установленная вами температура. Последующее нажатие ее изменят. Терморегулятор имеет несколько режимов работы. Но рассмотрим по порядку каждый из них. Первый режим работы – это меню корка корректировка датчика температуры. Для того, чтобы войти в меню режимов, необходимо нажать и удерживать клавишу «минус». Однократное нажатие клавиш «плюс» и «минус» – подтверждение входа в меню. То есть в данном случае мы можем выставить любое значение, на которое мы хотим откорректировать датчик температуры. Плюс 1, так и минус 0,5 градусов. Следующее меню — это меню гистерезис. Заходим в меню, перемещаемся, меню гистерезис, подтверждаем вход. Итак, тут стоит 1 градус. Ну, например, мы хотим выставить разницу градусов между включением и выключением тогда вам понадобится меню гистерезис следующее меню это меню rel то есть в этом меню вы можете включить или отключить электромагнитное реле которое управляет терморегулятором в данном случае если отключить это реле то любые подключенные к терморегулятору устройства к ним не будет подаваться нагрузка, так как реле отключено. И терморегулятор будет работать как обычный термометр. Следующее меню – меню «Лок». То есть меню защиты от детей и случайных нажатий. Если включить данное меню, то при любом нажатии клавиш – Никаких действий не будет производиться, то есть он будет заблокирован. Как видите, лог заблокирован. Чтобы выйти из этого меню, необходимо нажать и удерживать клавиши плюс и минус. Unlock, то есть разблокировано. И последнее меню это меню node меню выбора режима вход или кол, то есть ход нагрев, call охлаждение, где используется обычно меню ход, то есть Нагрев, любые, любые отопительные приборы, конвекторы, например, для инкубаторов, для террариумов. Меню кол, например, используется при работе вытяжных вентиляторов. Итак, в данном видео мы рассмотрели терморегулятор Pulse Automatics PT20N2 с длиной кабеля 1,5 метра и максимальной нагрузкой до 2 киловатт данный терморегулятор можно приобрести в нашем интернет-магазине ссылка на этот товар будет доступна в описании под видео покупайте продукцию компании пульс Automatic с трехлетней гарантией также если вам понравилось это видео оставляйте комментарии подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и до свидания